Всех приветствую на своем канале Сама Себе Швея. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет такое поучительное видео. Я расскажу вам, что нужно для того, чтобы начать шить. Я по своему опыту расскажу, как я начинала и что я приобретала в самом начале. Если вам закралась такая страшная мысль, я хочу себе что-нибудь шить я хочу себе что-нибудь с чего начать что я вообще должна купить нитку иголку то мое видео будет как раз для вас для начала вам конечно же понадобится швейная машинка не обязательно брать какую-то дорогостоящую бернину с кучей всяких стежков которые как они называются стежки можно взять обычную, самую простенькую машинку. Но надо будет учесть некоторые нюансы. Я себе взяла джанаме или джаном 603DS. Вот с таким количеством стежков, которыми, кстати, большей частью я здесь даже не пользуюсь. На что следует обратить вам внимание при выборе швейной машинки? Чтобы была вот такая вот обычная строчка, зигзаг. Обязательно можно вот такой обычный. Ну, если этот есть, то вообще хорошо. Край обметочная строчка. Что это обозначает? Это обработать край изделия, когда нет оверлока. То есть строчку сделали, чтобы у вас край не обсыпался. Вот эта вот зигзагообразная строчка рядом будет этот край обрабатывать. Но можно это сделать при помощи зигзага. То есть вы видите, да, тут идет то же самое строчечка и зигзаг. И здесь тоже получается зигзаг, ну и у вас будет дополнительная строчечка. Потом обратите внимание на петли, чтобы делать отверстия для пуговиц. Или, например, на трикотаже делают отверстия под шнурок. Вот тут несколько видов, я пользуюсь в основном, либо этой, либо вот этой. Эти даже не использую. Вот такая идет лапка для петель. Пуговицы я не пришивала, ей можно пришить пуговицы, но я не пришивала, не пользовалась, всегда вручную пришивала. А вот эта вот лапочка, она вот так вот устанавливается. Выбираете петлю, либо такую, либо такую, и она, пожалуйста, вам делает эту петлю. Дальше просто делайте отверстие, да? В мою машинку входило 5 лапок в комплект. То есть, вот основная лапка, да, которой я пользуюсь постоянно. Потом вот такая лапка F называется. Я ее использую, когда шью подклад. Очень хорошо подклад не скользит. Или тонкие скользящие ткани какие-то. там, Очень тонкая вискоза, шелк, атлас. вот Очень хорошо этой лапкой шить. Вот это как раз лапка идет для краеобметочных строчек вот для вот таких вот строчек вот этих лапка для пришивания молнии у меня не очень удобно хочу сказать надо купить заменить и вот такая лапка этой лапкой я делаю от отстрочку еще обратите внимание на вот это вот отверстие на игольном пластине, вот это вот, куда заходит иголка вот она, она сюда опускается у меня здесь, по-моему, 7 миллиметров. Для чего это хорошо? Если у вас будет на начальном этапе только машинка, да, не будет оверлока, вы сможете пошить себе футболку на машинке для обработки низа, используя двойную иглу. Вот двойная игла. И она должна в это отверстие проходить. Кстати, также будете выбирать иголку, смотреть, чтобы вот это вот расстояние попадало в вашу игольную пластину. Ну и, соответственно, чтобы можно было вторую катушку поставить. Потому что, когда вы будете шить двойной иглой, вам нужно будет две нитки. Да? Одна вот там стоит и сюда ставите вторую. Про такие функции, типа как расположен челнок, вот этот мы ставим шпульку вот у меня он получается горизонтальный горизонтальный да а есть еще вертикальный короче не знаю какой у меня горизонтальный или вертикальный но есть когда челнок находится вот здесь вот снизу про это я вам не буду говорить очень много я читала пишут что там в плане шума да там машинка не так сильно шумит стучит но ну, на самом деле это большой разницы не играет, хотя этому придают очень большое значение и относят это как к очень важному. Но вот я взяла такой как бы и уже сколько? Года, наверное, два у меня, два с половиной машинка. Я еще не делала даже ТО, не вижу я никаких проблем в расположении этого челнока, чтобы он меня как-то там сильно напрек. Так, что вам понадобится еще помимо машинки? Естественно, вам нужны будут ножницы. Здесь, смотрите, ножниц должно быть как минимум двое. Одни, которыми вы режете по бумаге, то есть, допустим, вы будете вырезать выкройки. То есть, теми ножницами, которыми вы будете краить ткань, нежелательно резать что-либо еще. Вот у меня пара ножниц. Вот этими ножницами я... Режу выкройки, бумагу, то есть всякое говно, фуфло. А вот эти ножницы я берегу, и ими я режу только ткань. Мои вот эти вот стоили 1200 или 1300, что-то вот в районе полутора. Здесь обращайте внимание, чтобы кончик резал, именно вот сам кончик. То есть вам нужно будет где-то чуть-чуть чикнуть ткань, совсем чуть-чуть, да? И вот именно кончик должен быть острый. Соответственно, вам понадобятся английские булавочки. Давайте покажу свою страшную эту игольницу. Ну и мелок, для того, чтобы где-то вам что-то черкануть на ткань. Все, больше вам ничего не надо. Купить ткань, скачать выкройку своего размера и готово. По поводу выкройек. Выкройки. Сейчас очень много в Инстаграме предоставлено сайтов, где можно найти выкройки любые, все, что хочешь, начиная от маек и заканчивая пальто и шубой. Это, например, сайт Вики Сьюз. Я там очень часто беру выкройки. Сайт Грассер. Сейчас не вспомню, как называется правильно. Save, save note, что ли, или как-то save it not. Не, не вспомню, как правильно называется. Но ссылочки, где можно взять выкройки, я оставлю в описании под этим видео. Там вообще... Плюнула. Там вообще все просто. Выбирайте выкройку, выбирайте свой размер. Там все написано очень подробно. Какие обхваты, да, ну, девочки, обхваты же себе можете сделать, да, груди, талии, бедер, да. По обхватам выбирайте свой размер и себе эту выкройку покупаете. Примерная стоимость этих выкроек это от 50 рублей и там 350 Максимум, по-моему, больше я не видела. Ну, не суть, не больше, не больше 350 рублей. Покупаете выкройку, скачиваете ее себе, распечатываете. Там подробная инструкция, как ее распечатать. Склеиваете, там все будет на листах формата А4. Все эти листы между собой склеиваете. Все тоже показано, как и что. Очень хорошо и разборчиво. вырезайте выкройка у вас готова. Все, дальше кроите ткань. По поводу ткани, это отдельная тема. Обычно все советуют начинать с хлопка. Но я, если честно, ни хрена не могу понять, что из хлопка можно шить. Какое-то хлопковое дурацкое платье, которое ты, ты сел, и оно помялось. Ну, рубаху, да, допустим, вот я сейчас собираюсь шить рубаху. Но для того, чтобы шить рубаху, у вас уже должен быть маломальский опыт. Сложность пошива рубахи довольно-таки большая. Допустим, какое-то платьице хлопковое, ну, сошьете вы его, и что вы его куда-то там оденете, ну, я не знаю, это... На вкусы, как бы, может кому-то и нравится, что я обсираю, да? Может кому-то хочется носить хлопковое платье. Я рекомендую начать, например, с трикотажки. Когда я слышала слово трикотаж, для меня представлялась какая-то хлюпкая херня, которую одеваешь, и у тебя все выделяется, все твои недостатки, вот этот вот живот, 33 складки, да, все подчеркивает этот трикотаж. Ну, а потом я разобралась и узнала, что есть такой футер. Вот. Это, это кулирочка, да? из этого шьют футболки. Это футерчик. Из этого шьют штанишки, спортивный костюм. Кстати, футер и кулирка это тоже хлопок. Ну, не тот хлопок, который у нас идет там на постельное белье, к примеру. Да? Который вот так вот скомкал, и он уже мятый. Вот с этого очень можно начинать шить. И он очень легок, очень просто. Не знаю, почему как-то его обходят стороной. Но он очень прост. Футболку вы себе спокойно сможете сшить на машинке. Любой из вас сможет сшить футболку. Любой, абсолютно любой. Загуглите, какой лучше взять футер да, или кулирку, какую лучше взять. Очень много информации в гугле по этому поводу. Тут главное правильно раскроить, чтобы у вас все ровненько лежало. Кроите на поверхности гладкой, если нет стола. Кстати, не надо покупать рас... стол. Как он правильно называется? Раскрой, раскроечный, раскроешьный стол для раскроя. Не надо его покупать. Можно краить на обычном столе, на кухонном. Я краю на полу прям. Если вы шьете для себя, то вам достаточно одной машинки. Ну что, вроде все рассказала, ничего не забыла. Если будут какие-то вопросы, пишите под видео. Я обязательно все комментарии читаю, отвечу. Если мои видео смотрят профессионалы, я что-то там упустила, можете добавить. Я думаю, будет интересно тем, кто начинает узнать побольше. Все, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока.